Вадим, скажи, пожалуйста, как ты об этом думаешь, что есть же у нас наш в нашем мире параллельные миры? Ваня такое сказал, он что-то соображать может? Ну вот, я его, блядь, я его сколько видел, сейчас не вижу давно, я его как невзглянул, блядь, ну ненормальный наполовину, блядь, точно. как говорят французы знаешь как говорят <свист> <свист> Алиш! <Ай! Во! свист> Чайник кто-то украл. Сутки ебучие бары. Бурый чайниковский. Моя таракана уже и тут плавает. Ладно, блядь. яичка хватит. А, все. Все, въехал. Все. а А я щепомский чайник. Понимаю. К... А, Потому что дела! А -а -а! Дела! А вот везде ты. Я тебя нашел! Милая любви, моя моя девушка красивая. А вот.